Привет, друзья! К нам приехал Александр Санаров, поскольку он путешествует по миру довольно интенсивно сейчас, где ты последний раз был сейчас? Ну, Польша, Чехия, Германия, ну вот из Германии, Испания. А из России как выехал? Из России? Ну, многие люди задают вопрос, так как ты вообще попадаешь в Европу, типа это невозможно. Друзья, возможно все, если есть желание. То есть, Делается рабочая виза, делается ПЦР-тест, и выезжаешь совершенно спокойно через страну первого въезда. Дальше на самолете из Варшавы была Прага, в Праге неделя, потом на поезде в Гамбург. Из Гамбурга уже там, Манхайм, из Манхайма. Поехал из Бадена, из опять в Манхайм, из Манхайма в Раттинген, из Раттингена в Берхаузен и потом вот в Дюссельдорф и Испания, вот солнечная Испания в Барселоне несколько дней И вот сейчас мы в Таревьехе продолжаем эту нашу классную тему Которая помогает людям быть здоровым. Потому что здоровый человек он здоров во всем. И в свободе мысли, в свободе перемещения он просто свободен. Это правда. Тема здоровья сегодня пользуется спросом. Это одна из основных факторов свободы. Но и фактор передвижения тоже. У меня сегодня вопрос, кстати, не по здоровью, а именно по передвижению. Сегодня, как мы знаем, пиар-коды, разные там ограничения. Как это влияет на твое передвижение? Это останавливает как? Пока нет, мы же всегда приспосабливаемся под какую-то ситуацию. То есть нам дают вариации, <coughs> то есть, допустим, те же ПЦР-тесты. Да? То есть вы спокойно делаете ПЦР-тесты. Ну, каждый их по-своему делать не будем раскрывать все секреты. Но, тем не менее, ПЦР-тест у вас есть, иногда проверяют, иногда нет. Поэтому вы можете спокойно перемещаться. Без QR-кода, без там, вакцинации и так далее. Потому что этот вопрос сейчас стоит очень остро. И вопрос по здоровью, он неоднозначен. Но для себя я решил, что для меня это пока неприемлемо. Да, это у нас тут нет рекомендации. У нас мы просто делимся опытом с тем, кто тоже хочет путешествовать и кто хочет знать, как эти вопросы решать. И у меня очень простой вопрос. К здоровью ну, я думаю, что мы все понимаем, что паспорт здоровья к здоровью не имеет отношения, естественно, как и пиар-коды. Поэтому э, стоит ли делать пиар-код или QR? QR-код. QR-код, да. QR-код стоит ли делать? И если сделал уже, то как это влияет на здоровье и как это будет влиять на последствия? На самом деле, статистика, так скажем, ну, не, не очень хорошая, потому что через полгода начинаются такие явления. Человек в любом случае продолжает болеть, он также заражается. То есть безопасность, как оказалось, она его не гарантирована, то есть прививка. То есть сначала говорили об одной прививке, сейчас уже речь о трех прививках. Идет люди по третьему разу, вакцинируются. Шла речь о годовом. В запасе, так скажем, якобы иммунитета, а сейчас уже раз в три месяца, ну то есть для меня это, по крайней мере, непонятно, и ко мне приходят люди с большим количеством осложнений на костно-мышечную систему, вот, приходится э, работать, помогать. И э, нашими уважаемыми, скажем, коллегами-докторами был разработан э, постковидный и постпрививочный протокол, который помогает справиться организму с э, тем компонентом, который попадает, который вызывает обострение у человека. Вот, поэтому, в принципе, вот вы когда задачитесь этим вопросом, вы можете к нам обратиться, мы вам в личку вышлем вот эти протоколы. То есть они простые, приемлемые и эффективны. Правильно я понял. Если у человека уже есть заражение или еще нет, но он боится, что может это появиться, то имеет смысл получить какую-то инструкцию, как с этим бороться, когда это произойдет, да? Да, то есть есть профилактические меры, есть меры реабилитационные, есть меры, которые ослабляют воздействие на человека негативных факторов. То есть все это разработано на основе натуральных продуктов, которые помогают организму быть более адаптогенным, потому что там продукты сами адаптогены высокого класса, в том числе ну вот, выращенные, выросшие на Алтае. Но в данный момент вчера на Алтае было там, плюс один, и ночью стало минус 21 Такие перепады температур, вы сами понимаете, что могут выдержать только очень сильные, так скажем, растения Закаленные и люди, люди. Да. Поэтому травы с Алтая, они всегда ценились и ценятся, потому что дневной перепад может быть 40 градусов и в скором времени будет опять там минус 45 и вы понимаете что в таких условиях выжить растению надо иметь какие-то запасы от природы очень ценные которыми собственно говоря мы и пользуемся тоже чем сложнее условия для жизни. растения тем оно ну, вообще для жизни да. для жизни, да, тем оно эффективнее, то есть выращенная например солодка или какая-то трава на Алтае и в теплых краях она имеет по-разному конечно но ну, вы мы это можете видеть э, и на людях примеры то есть э, есть такое выражение суровые сибирские мужики да и Люди, которые постоянно в тепле, в неге, у них организм более так расслабляется, не ждет ничего плохого от природы, от погоды и так далее. А мы постоянно в стрессе, в таком в физическом постоянном тренировке находимся, поэтому и растения, они, соответственно, в таких же условиях, они очень сильно нам помогают пережить все это. Симмунную систему имеет смысл тренировать, а не защищать ее какими-то прививками. Это понятно. Хорошо, давайте вернем, давай вернемся к, э, к тому, э, насколько... Ну вот, например, я сейчас собираюсь куда-то поехать за границу, и мне надо сделать... У меня есть выбор. Либо сделать этот QR-код, либо... Что еще? Какие возможности? Тест сделать, второе, вторая возможность? Третья возможность медотвод или справку переболевшего То есть если вы вдруг все-таки получили какие-то симптомы И вы зафиксируете этот факт, чтобы потом вам получить справку Поскольку у переболевшего человека появляются антигены И когда это подтверждено, то есть обращением к врачу, вам выдают справку выздоровевшего то есть вы с ней тоже спокойно можете путешествовать от а медотвод от всех прививок это тоже классная штука потому что у каждого в детстве была аллергия и те кто находится за границей но раньше жили в ссср в россии у них есть карточки медицинские то есть оттуда можно из россии взять справку сделать опросили этой справки и подтвердить здесь получить метод вот тогда вы защищены от необходимости и обязанности делать потому что к тому мир идет что могут это сделать как бы под хотя это но ну, непонятно и противоречит здравому смыслу мир, противоречит конвенции прежде всего угу. то есть право человека на здоровье да то есть мы только сами и можем решать что нам делать, что они делают, потому что это наше здоровье. Ведь никто, когда вам ставят прививку, не несет ответственности за ваше состояние. Вы подписываете бумажку, в которой вы берете всю ответственность на себя. То есть все снимают ответственность за внутренние компоненты, за ваше состояние перед пост и так далее. Можно вам, нельзя, никто уж не разбирается. И люди, которые испугались, идут, стоят в очереди для того, чтобы... Только получить вот этот QR-код и посещать какие-то там сомнительные мероприятия. И, кстати, путешественников тоже потом заставляют делать ПЦР-тесты. Поэтому многие, сделав для путешествий, они говорят, а зачем мы тогда делали, если вот эта мнимая свобода, она тоже ограничена. То есть что, человек хотел сделать э, как лучше, QR код как всегда. чтобы э, потом его не трогали, чтобы он мог везде проходить, да, а да. ему говорят, нет, в общей очереди тоже тест И делал". через три месяца опять вы повторитесь. И, И надо если... опять еще подтвердить QR-код. Да, это сейчас вот раз в три месяца это будет, то есть паспорт заканчивается. То есть люди думали, что хотя бы год они спокойно могут жить, а вот э, условия меняются. Вот. И, друзья мои, вы помните, что если вы в эту систему попали, вы потом уже открутиться вряд ли сможете. Потому То есть, что... если человек сделал QR-код один раз хотя бы, то ему он, придется потом делать он, он уже не он, может потом взять в систему справку, да. справку мир потому все, что раз уже, он, все, уже все, сделал, да. значит, он, он уже сделал значит он остался может. живой да, и... Понятно. так что тут есть вопросы необратимые смотрите как вы будете делать это ваше дело в любом случае сегодня пропаганда работает на то чтобы люди делали прививки я не знаю правильно это или нет это каждый решает для себя но если мы становимся зависимыми от этого мы избавиться от этого уже не можем вот на это имеет обратить внимание вот кроме того у меня еще такой вопрос поскольку ты едешь и встречаешься постоянно с людьми в каждом городе приходят люди на семинар на правку, ты уже наверняка есть опыт у тебя общения с ними в плане кто делал эти коды кто делал прививки и как они себя после этого чувствуют болеют ли они после этого или они сделали прививку и не болеют больше ну как я уже говорил то есть люди начинают обращаться уже через полгода с негативным состоянием по косномочной системе ухудшается память так скажем падает энергия у человека появляется какая-то апатия причем люди которые ну, изначально они очень чувствительные и так скажем очень были позитивные по жизни они сами говорят что начинают чувствовать негатив вот то есть поэтому так скажем, разные состояния и очень много болезненных состояний. Потому что вот я в Германии был и люди, которые в Альтхаймах работают, в домах престарелых, то есть очень печальные последствия, когда людям поставили прививки и люди начинают очень быстро угасать. Потому что силы организма, адаптивные силы, они заканчиваются. Им никто не предложил, так скажем, поддержку. По пост Ну, я говорю еще раз это мое мнение и поскольку александр спрашивает у меня как я делаю ну вот я делюсь этим и все да никаких вот. рекомендаций да, поэтому Делим только всем. вы вы сами можете решить поступать так так идти этим путем или этим если что-то будет в мире какие-то изменения запрещения мы будем думать и тоже как те растения адаптироваться при понижении градуса свободы то есть э, насколько я понял прививка все таки дает эффект нельзя говорить что не дает но не тот который обещает то есть не появляется иммунитет после прививки как это ради чего она собственно обещает. и делает но появляется апатия, появляется ухудшение здоровья в плане агрессии, появляется агрессия, появляется ухудшение здоровья. И появляется вот это безразличие к здоровью. И это появляется у очень многих Но людей. я без, лично. Не безразличие, то есть наоборот, вот трезвомыслящие, они говорят, а что делать, как, ну, ну случилось вот это, ну, поставил человек, что делать, чтобы выйти из этой ситуации. Вот тут мы, когда помогаем, очень много позитивных результатов. То есть люди буквально через месяц оживают и просто есть возможность вывести из организма вот эти вот последствия. То есть есть программы детоксикации, есть программы восстановления. И эти программы все, особенно у тех, у кого есть склонность к болезням, вот этим простудам и вирусом, да. Ну то есть пониженный иммунитет, эти программы очень хорошо помогают восстановить этот иммунитет, потому что они все основаны на природных э, компонентах и они очень простые в употреблении. Если нужно, вот к Александру можете обратиться под видео, я скорее всего расположу контакты, по которым да, можно связаться нас и получить. У вместе, у нас у всех практически, вот кто занимается здоровьем, есть понимание и знания чем и как мы с удовольствием делимся этими ссылками наших уважаемых специалистов подведем итог нашей встречи да. значит путешествовать первое можно и нужно нету ограничений только они ну, распиарены на самом деле все это можно делать первое второе вывод из того что мы поговорили что есть три возможности это qr-код это Вторая возможность ПЦР тест, ПЦР тест, и третья возможность отвод четыре их медотвод и справка переболевших. Справка переболевших. Но справка переболевших это если вы переболели, мы ее не будем считать за возможность. А вот эти три не, реальные ну, мало возможности ли, человек, Нет, человек реально ну, вот, вот, переболел, это зафиксировано, и все. Это тоже как, такая. Я скажу, как бы мы говорим по фактам, которые вот есть у Александра, по моим наблюдениям люди, которые приходят у нас тоже. У меня, кстати, нет переболевших. Единственный человек, который из моего окружения переболел, в группе у нас нету. Я ну, пока никто не обращался. Единственный человек, который переболел, это моя мама. Она первая сделала прививки, три прививки сделала, все, прошло, прошла весь курс и после этого заболела, лежала в больнице. Сейчас она вот дома, но состояние у нее не улучшается, и она вот в таком состоянии, а человек пожилой Поэтому Моя мама особый человек, она говорит Меня врач будет лечить И я ему верю, тебе не верю Это нормально, я с ней не спорю Как с моей мамой, так и со мной спорить Бесполезно, я тоже, она на меня похожа Вот, поэтому есть люди, которые Будут это делать, есть люди, которые будут Использовать природное Компоненты для восстановления иммунной системы. Так вот, если вы относитесь ко второй категории, у вас есть возможность обратиться к людям, у которых есть огромный опыт в этом и которые могут с удовольствием помочь в этом разобраться спасибо да и еще одно друзья страх снижает ему способность иммунной системы сопротивляться вообще самое страшное оружие это поселить страх в наших душах и так далее перестаньте бояться потому что у вас есть возможность быть здоровыми счастливыми и так далее то есть если другой вопрос не знает кто не знает еще как это сделать мы в этом тоже можем быть полезны мы можем поделиться своими опытом знаниями и так далее вот, поэтому смотрите мы постоянно говорим где мы что мы проводим какие-то мероприятия гимнастики и так далее еще одно поймите что вот, нахождения в масках, там все вот эти меры запугивания. То есть я за период коронавируса с десятками тысяч людей встречался вот лично. Там э, люди приходили с различными состояниями, да, у кого-то сопли, у кого-то кашель, и они говорят, мы тебя заразим. Ну, вот э, слава Богу, мы живы-здоровы и путешествуем, продолжаем встречаться вид фри друзья. Хороший пример. Действительно, человек встречается ежедневно, 10, 15, Причем 20 человек. Очень близко, да. да. Потому что он работает с людьми, контактно работает, то есть делает правку, делает массаж. и это делает постоянно и путешествует по всему миру, и вообще не боится заразиться. Вот вам пример, что такое страх и что-то... У нас есть два, две составляющие управления нашим сознанием – страх и любовь. Так что действуйте от любви, и все будет хорошо. Да, миром правит любовь. Известный лозунг. Да. До встречи. Все, всего доброго, друзья. Всем пока.